Дорогие друзья, сегодня у нас прямой эфир, и в нашем прямом эфире гости. Гости это Малиникова Елена Юрьевна, профессор, доктор медицинских наук, главный инфекционист Мездрава России. Вот я вижу. Отлично, супер, замечательно, да, очень хорошо. Мы рады вас видеть и слышать. Да, отлично, замечательно, очень, очень хорошо вас видно. ну мне, по крайней мере, видно. И ребята тоже все, кто нас смотрит. Дорогие друзья, если видно и слышно хорошо, можете поставить плюсик. Мне видно и слышно очень хорошо, и мы можем тогда начинать наш эфир. Лена Юрьевна, добрый день, мы рады вас приветствовать. Давайте я еще раз представлю нашего... Пикера. Это Малиникова Елена Юрьевна, профессор, доктор медицинских наук, главный специалист по инфекционным болезням из здравой России. То есть это инфекционист номер один в России. Поэтому все вопросы, которые вы прислали, мы постараемся зачитать, ну и большинство, по крайней мере. Елена Юрьевна, мы тогда в режиме блица-прота. Вот. Значит, первый вопрос. Я зачитываю то, что нам прислали в наши соцсети. Первый вопрос. Ну, он такой насущный, который интересует многих. COVID-19 все-таки китайцы создали искусственно или это природное бедствие, как на ваш взгляд? Расскажите, пожалуйста. Ну, ну, сегодня хорошо этот вирус уже изучен, и вы прекрасно знаете, что сегодня полностью расшифрован геном этого вируса. А если говорить человеческим и нормальным языком, то... Вирус, из чего он состоит? Он состоит из такой РНК, рибонуклиновой кислоты, закрученной в цепочечку и сверху закрыт белком, как мягкой подушечкой. Вот это все взяли, раскрутили посмотрели, и каждый кусочек РНК был изучен, то есть расшифрован геном, из чего же состоит его РНК. Так вот, когда этот вирус создан искусственно, то в этой цепочке видно некие такие, как насечечки, как... Такие прорехи. Так вот, этот геном на сегодняшний день изучен, был четко показано, что все-таки этот вирус природный, и он произошел именно от животных. И вот этот вот барьер, так называемый межвидовой барьер, он преодолел не искусственным путем, а самостоятельно. Ну, отлично. Так что все это, все наши догадки предыдущие, там, об в да, артифишальной природе этого вируса, они были все-таки не, не, не актуальны. Следующий вопрос. А почему в каких-то странах много жертв, например, Южная Европа, а где-то мало, Северная Европа? С чем может быть связана такая диспропорция? Когда э, вирус начал свое хождение уже в человеческой популяции и в Китае, начали уже бить в колокола, потом объявили, что там началась эпидемия и стали принимать все возможные меры противоэпидемические. Всемирная организация здравоохранения тогда объявила и сказала, что вы знаете, мы не боимся этой инфекции как таковой, а боимся, что эта инфекция попадет в индустриально неразвитые страны, где нет такой хорошей системы противоэпидемических мероприятий. И вот там-то эта инфекция себя покажет, и там-то инфекция себя проявит самый худший своей стороны. А прошло время, и что мы видим? Наоборот. Высокоиндустриально развитые страны с хорошей э, системой здравоохранения оказались не способны противостоять этой инфекции и стали разбираться, а в чем же вообще проблема-то этой инфекции. Почему же так, как вы правильно задаете вопрос, в одних странах это много, а в других мало. Было несколько предположений. Первое одно из важных предположений что э, это доказано, э, что вирус присоединяется не ко всем клеткам, садится не на все клетки. А вирус это внутриклеточный паразит, он без клетки жить не может. И когда он проникает в верхние дыхательные пути, он на любую клеточку не садится. Он садится только на то, где у него выработалось на его вот этой подушке, которая закрывает РНК, есть выросты, как ключики. Вот где есть этот замочек и может подойти этот ключик, этой клетке он садится. Так вот этих клеток верхних дыхательных путей не так много. И э, оказалось, что сначала было предположение, что, скорее всего, у азиатов этих клеток верхних дыхательных путей больше, и вируса больше, скорее всего, он садится. А дальше оказалось, что, видимо, вирус э, при э, э, передаче от человека к человеку стал приобретать новые-новые-новые свойства, и оказалось, что он прекрасно э, может садиться и на уже клетки э, всех, независимо от... Э, национальности и так далее. Тогда эта теория несколько была опровергнута и сказали, что да, скорее всего, она все-таки садится на те клетки, где эти клетки, эти рецепторы, замочки эти уже созрели, то есть люди более старшего возраста. И тогда мы видели, что болеют да, старшего возраста и мало болеют дети. А дальше оказалось, что вирус хорошо передается человек, к человеку при очень тесном и близком контакте. И, а теперь оказалось, что на самом деле те страны, у которых менталитет связан именно с тем, чем активно контактируют. Вот там заболеваемость mm. много выше. Оказалось, что те страны, где больше всего не контактируют, и возраст людей оказался более старший. Mm. В той же Италии, да, и Испании, это люди более старшего возраста проживают, основное население. И здесь мы как раз увидели огромный рост заболеваемости. А, в, например, в северных странах или в странах Скандинавии там несколько другой менталитет. Там люди активно так не общаются. У них есть и общении ограничения тесного контакта, расстояние, mm -hmm. жизненная позиция другая, живут они в домах совершенно по-другому построенных, и оказалось, что это повлияло на распространение вируса. Mm -hmm. Понятно, то есть это большая часть традиции, или такая тач-культура, когда люди близко контактируют, она стала, в общем-то, в этом случае, ну, трагической, да, трагической такой, в общем-то, составляющей. Вообще сегодня, Татьяна Юрьевна, я знаете, что еще хотела бы сказать, что очень сейчас в мире говорят, что мы уже после этой инфекции не будем такими, какими мы были раньше. То есть это имеется в виду, конечно, поменяется менталитет. И я уже об этом говорила, что если раньше для нас было удивительно, мы когда были да, в азиатских странах, видишь, что люди ходят в масках, что это какая-то такая да, история не про нас, то я думаю, теперь во всем мире мы немножко пересмотрим свои отношения, пересмотрим вообще вопросы взаимодействия, как это будет, <сёжу> Будем Конечно. ходить в масках и следить хорошо. Это точно. лена а тогда от меня вопрос, как от офтальмолога. Скажите, а как вы считаете, глазная поверхность является входными воротами инфекции на сегодняшний день? Как, э, как инфекционисты оценивают вот риски по инфицированию через глазную поверхность? <сёжу> э, ну, скажем так, с... Э, прохождением времени инфекции мы все больше и больше узнаем новых данных и на сегодняшний день да на самом деле есть такие уже даже научные статьи когда мы говорим что через слизистую глаза вирус способен проникать но здесь уже не столько через саму слизистую глазу а через слезные видимо ходы через слезные ходы попадание его опять же в носовую полость и далее в респираторный тракт но, наверное, надо тоже понять, есть ли вот в этих эпителиальных клетках вот эти, ну так, э, замочки, ключики. То есть, подходит ли, вот есть ли рецепторный аппарат на этих эпителиальных клетках. Вот таких исследования я не встречала, но, наверное, будем заниматься этим. именно глаз является как бы проводником инфекции. То есть, через глаз можете, этот вирус может попасть именно в респираторный Ой, да, респираторный тракт, именно через глаз, через слезные протоки попадает на слизистую, где уже есть эти клетки. То есть не в самом глазе будет вирус, не в клетках, во-первых, глазного яблока там нету этих клеток с этими рецепторами. Mm -hmm. Понятно, но в любом случае, те, кто носит контактные линзы, пожалуйста, не пользуйтесь, надевайте очки на этапе пандемии, чтобы было меньше да, касаний и да. меньше рисков. Вот такой наш совет. Это вы абсолютно правы. Еще один вопрос. Будет ли вторая волна? И когда, по вашим прогнозам? Коронавирус? В принципе, это вирус, который вызывает остро респираторно вирусную инфекцию, который может осложниться тяжелыми состояниями в легких, да, пневмонии, плевриты и так далее. Видимо, вирус все-таки занимает, будет занимать определенную свою нишу, он уже занял среди других респираторно-вирусных инфекций, и вести, скорее всего, его, он в себя так будет, как сезонный респираторный вирус. Как он себя в дальнейшем реализует, сложно сказать, потому что если смотреть по примеру Сарса, который мы видели в 2002 году, да, он же себя полностью реализовал и пропал из популяции. Сейчас мы его не обнаруживаем. Вот, может быть, он пройдет как просто респираторный вирус. То есть волна такая, возможно, будет, мы будем его диагностировать. А как тяжело он будет протекать? Ну, здесь, опять же, сложно сказать, насколько и в какое время он появится, в какую зиму или весну он появится. И насколько... Дело в том, что вирус гриппа тоже он себя активно проявляет. Вот посмотрите, мы... Боремся с одним вирусом, при этом давая жизнь другому вирусу. Мы поборов, скажем так, снизив заболеваемость гриппом, очень серьезно снизив заболеваемость гриппом, дали возможность коронавирусу проявить себя и выйти на первый план, потому что оказалось, люди не к этому вирусу. Если мы сейчас этот вирус прижмем, придет обязательно другой. Это природа. И mm -hmm. не надо бояться, просто надо понимать, что наша с вами иммунная система, она постоянно находится в борьбе, мы постоянно, мы не стерильны, мы живем в обществе вирусов и бактерий и я всегда говорю, и это моя такая фишка, мы никогда не заражаемся одним вирусом. Mm -hmm. Мы всегда заражаемся облаком вирусов. А как уже эти вирусы поведут себя внутри организма? Как они займут свою нишу? И есть такая уже такая отрасль, отдельное ответвление от вирусологии, взаимодействие вирусов внутри макроорганизма. Как они mm -hmm. себя ведут? Это тоже очень интересная история. Mm -hmm. Ну, тут вот э, такой наш слушатель с э, Курц 7784 пишет. В целом вся ситуация напрягает. Живем-то в страхе. Мутирует ли вирус? На самом деле люди живут в страхе, когда вообще человеческий страх рождается от незнания. Раньше боялись молнии, когда молнии объяснили, откуда они, громы молнии, стало меньше люди бояться их. Но от этого они не стали безопаснее. Поэтому на самом деле понимание изучения, скажем так, вируса еще находится в стадии да, такого набора информации. Мы сейчас видим некоторые... Нюансы, которых мы не видели буквально месяц назад по распространению этого вируса. Но надо понимать, что до бесконечности вирус мутировать тоже не может. И мутации связаны именно с переходом не просто от человека к человеку, а в основном через вот эти вот межвидовые барьеры. Тогда вирус начинает приобретать или иные свойства. Без этого, без постоянного пассажа, то есть постоянного переселения из клетки в клетку, вирус не может себя просто так взять и изменить. Вот как мы с вами можем взять, покрасить брюнеток и быть или на лосу подстричься. Вирус так не умеет. То есть, ему надо постоянно преодолевать эти барьеры. На сегодняшний день он совершил этот скачок, сделал определенные свои мутации, и дальше все, что с ним происходит, это очень точные маленькие мутации, квазимутации, и образуются вот эти квазиварианты, которые, в общем, на общее течение заболевания, они не влияют. Елена Юрьевна, я нашим слушателям, которые вот присоединились. Еще раз хочу сказать, что у нас в эфире, у нас в гостях маленького Елена Юрьевна, это главный инфекционист Минздрава, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой, но самый-самый опытный, самый информированный инфекционист в России. И вот такой вопрос. Здравствуйте, уважаемый доктор. Как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом и можно ли заразиться повторно? Заранее спасибо за ответ. Очень хороший вопрос, который себе задаем и мы, и врачи, и биологи, и зологи. Сегодня говорить о стойкости иммунитета мы не можем. Почему? Логично, понятно. Почему? Потому что переболевшие еще люди не прожили и месяца, и двух, да? То есть мы не можем сказать, насколько долго у них будет сохраняться иммунитет. Время покажет. Иммунитет? Время покажет. И более того, скажем так, что такое стойкий иммунитет? Это тоже понятие для респираторных вирусов несколько особое. И существует так называемый узкоспецифический иммунитет. Вот этого на эти все вопросы нам ответит только лишь время. На самом деле появились случаи, где-то с 24 марта стали появляться статьи о том, что люди позволяют повторно коронавирусной инфекции. Но в дальнейшем оказалось, что вроде бы как вирус имеет две формы, l формы и s форму Это тоже оказалось на сегодняшний день практически неизучено, насколько второй раз он переболевший, болеет тяжело. И оказалось, что в принципе это как... Вот человек переболел, выработал определенное количество антител, но не очень активно он переболел, и не очень много у него выработалось этих антител. И Заразившись повторно, он вроде бы как и не болеет, это как повторная вакцинация, ревакцинация, так называемая. Да? Начинают уже более активно вырабатываться антитела, и тогда уже более устойчивый иммунитет вырабатывается. Скорее всего, скорее всего, повторно заболевают люди с, ну, скажем Осторожно. так, каким-то иммунодефицитом. Угу. Да. Ослабленная иммунная система. Уважаемая Лена ну, Юж... это, опять же, этот вопрос, опять же, понимаете, он дискутабельный, требует времени и наблюдения. Да, мы слишком мало знаем, чтобы делать такие, да, уж глобальные выводы. Важаем... Знать, но этого невозможно быстро. Да, ну на сегодняшний день. Мы говорим о вирусе на сегодняшний день, что мы о нем знаем. Важная Лена Юрьевна, а дети все-таки болеют? Они переносчики или как? Какие для них рекомендации? Коронавирусом заражаются все. Лю... Человеческая популяция в любом возрасте может заразиться. То есть вирус попадает в организм к любому из э, людей любого возраста. Это надо понимать. А теперь давайте отделим что такое заразившийся и что такое заболевшийся. Ну, заразившийся тот, который, у которого в, в, вирус выявляется, но при этом нет симптомов заболевания. А а тот, который это. болеющий, у него есть симптоматика да. в той или в другой форме. Я Тогда, когда я, вам, да, когда я вам рассказывала, что вирус не садится на просто обычную клетку, а садится там, где есть этот замочек, его ключку. Так вот, этих э, клеточек с этим замочком у детей, эти клетки есть, но замочек, этот рецептор, у них нет созревший, mm -hmm. Он еще не созрел по возрасту. Вирус может циркулировать какое-то незначительное время внутри организма и не найти в себе, скажем так, этих клеток, где он может сесть, он также может транзиторно уйти. Но может и у ребенка, если это чуть постарше уже ребенок, да, я не говорю о грудничках, а постарше ребенок, да, он может найти уже эти незначительное количество клеток. Но и продуцироваться в этих клетках вирус может только исключительно, а в других клетках нет. Поэтому ребенок может выделять вирус, но его не так много. Однако, надо тоже понимать, что ребенок, даже не заболевая, может стать источником инфекции. И тут уже зависит от количества вируса, которого у него продуцируется в организме. И насколько он активно его может передавать. Потому что все-таки вирус не ползает ни по земле, ни по щекам, ни по губам. А и многие плащаются. Хорошо, конечно же. Это же надо понимать, что он должен это передать, эту инфекцию. Поэтому здесь есть некие такие ограничения что ребенок может стать инфекцией, но очень распространителем инфекции, но при очень-очень-очень тесном контакте, это значит целоваться с ребенком, да, когда он там кашляет, и, естественно, не проводить какие-то мероприятия гигиенические, поэтому мы всем рекомендуем, независимо от того, знаем, мы заразившиеся мы или не заразившиеся, сейчас необходимо проводить все противоэпидемические мероприятия, как в медицинских учреждениях, так и, извините, у себя и дома. То есть это и, и э, влажная уборка, и протирка ручек дверных, и не забывайте про краны, потому что когда мы с вами приходим домой, мы грязными руками открываем кран, хорошо руки моем, а потом чистыми руками закрываем грязный кран. Да, все верно, так и происходит. Ты не знаешь, в какой последовательности мыть? Руки, кран, потом опять руки и так далее. У ну, нас такая привычка, понимаете, мы промываем руки, потом моем кран, ага, да, моем руки, вытираем. Еще один вопрос от Виктории: если лето будет жарким, такая погода убьет коронавирус, или лучше, чтобы было холодно? Тоже я всегда спрашиваю: а где же живет вирус гриппа лето? А, а где? А, мы не знаем. Вот в том-то и дело. Где зимуют раки? Это вопрос практически философский. На самом деле вирус циркулирует в популяции человеческой, а не в самой, как, как говорится, природе. Он не живет ни на травке зеленой, ни на асфальте, и ни на скамеечке, если только на эту скамеечку никто не кашлянул и не плюнул. И то, если он плюнет, то в аэрозоле, сколько-то вирус проживет, высохнет и умрет. Вот. Поэтому надо понимать, что от природных состояний, от природы, будет жаркое лето, или оно будет не жаркое, будет ли это на Северном полюсе, или это будет на экваторе. Вирус живет в организме, где температура 36,6. Понятно. Поэтому... Мы, когда э, заболеваем, у нас поднимается температура, это наша с вами защитная функция организма и до 38,5. Мы, мы всегда говорим, не сбивайте температуру. Почему? Именно для того, чтобы возможно было э, организму немножко побороться с вирусом. Поэтому, да. независимо от температуры, вирус будет циркулировать в популяции. А вот теперь да. наоборот. А теперь летом у нас с вами. Тот самый дядька иммунитет, который неизвестно где живет, я всегда спрашиваю, где живет этот дядька иммунитет, повышенный или пониженный. Вот. Очень важно понимать, что этот иммунитет у людей в разные периоды года, он разный. Поэтому летом, употребляя хорошее количество, большое витаминов, получая большое количество витамина D через инсоляцию, болеют исключительно неактивно, не выраженно. Никто не знает, что он болеет, например, этим вирусом. А также практически бессимптомно, слегка, да. Говорит, ой, я, наверное, мороженое перенял, у меня горло болит. Угу. Вот. А мороженое не вредно? А мороженое не вредно? Не мороженое не вредно? вредно. Вредно? Вредно. Супер, Вредно. здорово. Потому что вот у нас болел доктор, и на днях в разговоре в нашем во время нашей конференции он детям предлагал, болеющим детям предлагал мороженое. И у нас с ним был спор на предметы. Вот можно ли можно, давать? конечно, знаете, как эти есть рекомендации. А можно пить горячую воду, М -м. а можно пить спирт. А можно что-то еще, но ну, надо понимать, что вирус живет внутри клетки. И будете выпить горячую воду, Или, а кушать мороженое. В мороженое вы просто ослабите немножко приток крови в организм, и так же иммунные антитела не придут близко к клеткам. Ну, ну, вы понимаете, это ерунда всякая. Ну, конечно. Вот я читаю тут написано, как быстро после заболевания пациент становится неопасным для окружающих. Это вопрос из чата. Угу. Тоже очень, uh, спасибо, очень такие, знаете, очень важные, интересные вопросы, которые даже врачи сами себе задают для того, чтобы понимать и разрабатывать те или иные меры профилактики или лечения. Uh, на самом деле считалось, uh, что uh, человек uh, после того, как он заболел, и после того, как у него поднялась высокая температура, считается, что он может еще продуцировать вирус где-то в районе 21-27 дней. И дальше зависит от, скажем так, назначимой терапии, если он тяжело болеет, и если есть какие-то, назначаются даже противовирусные препараты, снизить концентрацию вируса в крови и пытаться его снизить распространение этого вируса. Вот, но мы э, все равно из стационаров не выписывают пациентов без трехкратных э, отрицательных mm -hmm. результатов. Хотя тоже стоит уже вопрос, а может быть это сделать двухкратно достаточно. Mm -hmm. вот, но учитывая, что тесты тоже э, по-разному чувствительны и могут быть как ложно-отрицательные, так и ложно-положительные результаты. Но считается, что где-то на сегодняшний день посчитали, но это опять еще раз говорю, времени очень-очень мало наблюдений. Yes. Считается, где-то до 27 дней вирус может, организм может выделять. No, Но опять же, сколько вируса продуцируется внутри организма. И опять же, как он будет его передавать, этот вирус. Поэтому всех выпиши, выписывающихся домой... Мы рекомендуем тоже еще раз составлять их на... Еще раз они должны соблюдать самоизоляцию, носить обязательно маски, проводить дома все мероприятия, иметь отдельную посуду, отдельные полотенца, проветривание помещений и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо огромное. Элена Юрьевна, вопрос от Саши Пеца. Собянин с коечным фондом под коронавирус не переусердствовал? Коммунарка плюс... Вороновская плюс ГКБ активируется. Да, да, да. Или на ваш взгляд кое наоборот мало? Вот такой вопрос. Значит, сегодняшний день у нас существует. мы наверное уже не один раз говорили. Спасибо большое нашему отечественному здравоохранению, Симашка в том числе, когда выстраивалось наше здравоохранение, когда акцент на инфекции делался немалый в советское время. И боролись, и было много инфекционных заболеваний. И тогда было просчитано и просмотр, очень объективно оценено количество коек на количество жителей. У нас Одна койка на тысячу населения в регионах, где большая плотность населения, и 0,5 койки на тысячу населения, где небольшая плотность. И поэтому все койки, которые развертывает Собянин, это не его просто желание или какой-то страх, незнание, это делается с точки зрения расчетной койки mm -hmm. на количество населения. Это первое. Второе. Наша с вами глав... моя и медицины всей да, вообще задача это справляться вовремя с тяжелыми формами этой коронавирусной инфекции. Поэтому мы должны быть готовы оказывать помощь любому. Но при этом на сегодняшний день, вчера вот было у нас совещание в Министерстве здравоохранения, еще раз проговаривали о том, что у нас есть и больные не коронавирусные инфекции, и плановые госпитализации, и экстренные госпитализации, касаемые эндокринологических пациентов, пациентов с онкологией и так далее, и хирургической патологии. Мы должны не просто не пропустить, а не упустить тоже их ухудшение, поэтому койки оставлены, и некоторые даже хотели бы, кстати, очень многие больницы предлагали развернуть свои, у себя свои койки, так как это были бы, как вы понимаете, финансовые дотации. Все очень этого теперь хотят. Вот. Но не всем это дается, потому что мы не должны упускать то, что у нас не только стационарные болезни есть. Ох, а теперь от такого серьезного вопроса к таким... Профилактическим вопросом. А, ну, я, вопросов очень много. Или, или вы вызвали настолько живой интерес? Просто сотни вопросов я пытаюсь выбрать самые интересные. А, насколько с вашей точки зрения полезен совет на время пандемии отказаться от использования смартфонов в супермаркетах, лифтах, аптеках или во время ожидания в поликлинике? То есть за пределами дома использовать телефон только при острой необходимости. Да, мы с вами прекрасно знаем, что этот аппарат, который, с помощью которого мы с вами сегодня разговариваем, вообще-то, да, это тот аппарат, который мы держим теперь постоянно в руках. Руки являются э, тем как раз э, инструментом передачи этой инфекции. Поэтому, конечно же, телефоны являются тоже э, практически третьей рукой. Поэтому если мы говорим о том, что руки надо мыть, обрабатывать, то это и смартфон. Вот представьте себе, что это третья рука. И если вы от этой третьей руки можете отказаться, но ну, откажитесь, это будет на самом деле еще лучше. И тогда следующий Я вопрос. Меня... Сколько раз в сутки нужно дезинфицировать смартфон? Количество не ограничено, сколько выдержит ваш смартфон. Но ну, надо понимать. Что здесь не в количестве дела, а в качестве. Если вы со своим смартфоном побыли в супермаркете, этот смартфон положили раз на одну полочку, потом положили этот смартфон в руку, а потом взяли в супермаркете пакет любимой гречки, на которую кто-то кашлянул, а потом взяли смартфон и позвонили маме и спросили, а не нужна ли ей гречка. Ну, конечно, вы инфекцию можете домой принести вместе с этой гречкой, смартфоном, поэтому понятно, что здесь не количество и времени обработки, а именно тогда, когда вы были в общественных местах, надо, конечно, обрабатывать. А желательно вообще, честно говоря, поменьше пользоваться. Ой, а такой замечательный вопрос, не могу не прочитать. А как дезинфицировать полиэтиленовые упаковки и картонные? Супер вопрос. Знаете, <р Forty> <р Points> Наверное, это имеется в виду, если вы их принесли из... -за... Домой да, как упаковку от продуктов дезинфицировать. Вы И, дезинфицировать. И надо, мне кажется, что не, очень не надо Их не надо дезинфицировать, уважаемые коллеги. Просто их надо объяснять, что товарищи, их надо выбрасывать. Складывайте их всех в один пакет. Хорошо утрамбовывайте, хорошо пакет завязывайте и просто утилизируйте. Никаких сборов этих пакетов, а тем более их обработки, быть не должно. Давайте я еще раз скажу тем, кто присоединился к нам сейчас, о том, что с нами Малиникова Елена Юрьевна, главный инфекционист Минздрава, профессор, доктор медицинских наук, и говорим мы о коронавирусе, о знаниях о нем на сегодняшний день. Еще один вопрос. Правда, что человек на велосипеде может оставлять 20-метровый шлейф из микрокапель мокроты, а бегущий – 10-метровый? Да, такая информация действительно тоже мне попадалась. Так, насколько это правда? Это очень хороший тоже, тоже вопрос, но давайте тогда рассуждать логически. О том, что э, соску... велосипедист должен либо постоянно кашлять, либо постоянно чихать. Понятно. Если да? он будет постоянно кашлять и чихать вот беспрестанно, то от него будет распространяться эта инфекция. Она распространяется со скоростью не более трех метров, со скоростью на расстоянии не более трех метров. И скорость велосипедиста никак не зависит от скорости распространения вируса, потому что он может с любой скоростью уехать от того облака вируса, какой он кашляет. А облак то останется. И оно просто будет это постепенно оседать. И, э, но если он кашлянул, и вы оказались в этом облаке, вы можете заразиться. Но это равносильно, как и в метро. Человек кашлянул. Хоть он стоит, хоть он едет, хоть он прыгает. Это не имеет значения. Да, наверное, следующий вопрос... Извините, такой есть такой вопрос, извините, Татьяна Юрьевна, есть такой вопрос. Когда идет дождь, какой человек быстрее и больше намокнет, стоящий или бегущий? Ну да, да, что-то что похожее. Оба одинаково. Но вот тут вопрос следующий. Получается, что идти по улице за кем-то опаснее, чем двигаться параллельным курсом, особенно если ветер в лицо. Это, наверное, очень такие глубокие, глубокие мысли, кто-то анализирует вот советы по перемещению Не ходите, конечно, не ходите. ходите на расстояние двух метров друг от друга, а лучше сам Если да. уже такие мысли приходят в голову, то да. да Поэтому это... стоят за друг другом люди на расстоянии два метра. А, да Ивановна, и тогда вопрос. А, на, какой должна быть на сегодняшний день социальная дистанция вот, между стоящими, сидящими людьми? То есть, вот меняется, треб... Там, рекомендованное расстояние меняется, говорили полтора метра, теперь ну, цифра называется два метра. Как, как вам кажется? Вот представим, что Петя Петров, Петя Петров болеет с коронавирусной инфекцией, об этом не знает. Но ему уже плохо, но он пошел в магазин. Если он будет стоять, Петя Петров, и э, мимо него люди будут проходить, они от Пети Петров не заразятся. Но если Петя Петров кашлянет или uh -huh. чихнет, то в стороне, куда он кашлянул, облако на 3 метра uh -huh. он будет распространять. При этом облако быстро осядет и вирус по земле не ползает. Он также быстро высохнет и погибнет. А если еще хорошо убираются в помещениях супермаркета, да, то тем более. То есть надо понимать, что расстояние 2 метра безопасности только, только для того, чтобы что сделать? Себя обезопасить, если вдруг человек будет кашлять или чихать. Если человек кашляет и чихает, отойдите, конечно, дальше, на 3-4 метра. А если человек не кашляет, не чихает, не плюется и стоит спокойно. То заразившийся, вернее, тот, кто болеет, заразить может только при тесном контакте, при mm. каких-то вот других контактах. Ну, других контактов. Это больше поверхность. Да. Ну, да. только если он опять кашляет на какую-то поверхность, а вы mm -hmm. к этой поверхности туда идете. Прикосняйтесь. Ну, следующая серия вопросов у нас о деньгах. Значит, да, вопрос. Правда ли, что это может привести к заражению? Хочется услышать мнение эксперта, нужно ли можно ли использовать наличные деньги? Правда ли, что в бумажных банкнотах коронавирус может жить неделю? Ну вот такой вопрос. На самом деле банкноты давно изучаются в отношении многих бактерий, многих вирусов. На самом деле банкноты имеют такую тенденцию к накоплению инфекций, потому что это негладкая поверхность, и мы все с вами прекрасно знаем, что все средства защиты банкноты, они как раз и имеют вот эти вот маленькие рубчики, маленькие углубления ниточки и так далее, то, что позволяет выкрепиться вирусу и бактерии на, на этих банкнотах. и На самом деле, на, на банкноте может жить э, вирус, но, правда, не большое количество времени, вот, э, но в состоянии все-таки э, банкноты быть источником инфекции. И mm -hmm. это правда. Mm -hmm. Поэтому по возможности, конечно же, желательно пользоваться бесконтактной Оплатой. Uh -huh. Оплатой. Ну и тогда вот следующий вопрос. А при безналичной оплате пин-код лучше вводить только в перчатках? Uh, к сожалению, перчатки вот это вот такое ложное представление о защите вызывают. Uh, дело в том, что надев перчатки, это практически та же самая, да, в ваши руки. И если вы в перчатках uh, введете пин-код, а потом эти перчатки снимете наизнанку выверните и больше не будете им пользоваться, то они защитят вас. Но если вы в этих перчатках ведете пин-код, и вам уложено это ощущение защиты, вы почишите глаз, рот в этих же перчатках, или в этих же перчатках возьмете что-то, ну, скажем так, инфицированная, то, извините, это все может привести. Еще раз говорю, что, в принципе, живые руки, на живых руках вируса живет очень мало. Uh -huh. Вот, например, вы, мы знаем, что вирус гриппа 5 минут всего лишь живет на руках, потому что на руках есть определенная защита, да, реальная защита uh -huh. Uh -huh. сама, да, Флора защищает от того, чтобы вирус на руках распространялся и мог быть источником инфекции. Поэтому лучше, чтобы эти руки были живые, а не в перчатках. Здесь перчатки нужны только исключительно, если вы все-таки еще раз идете в очень общественное место, где, ну, скорее всего, вы будете за многие вещи браться. Ну, в основном, это, конечно, транспорт больше чем mm -hmm. банкоматы. Ну, хотите в банкомате, одноразовую перчатку наденьте, но после этого вы должны ее выбросить. Mm -hmm. И дальше, кстати, перчаткой никуда не ходить. То есть, на, на сегодняшний день есть смысл использовать личный транспорт в большей степени, но ну, если нужно перемещение, да, общественный транспорт все-таки... Это да, ну, возможно, не все, конечно, могут себе этого позволить. И я понимаю, когда мы говорим о карантине, когда говорим о том, что надо дома сидеть, мы понимаем, что не все живут в коттеджах с бассейнами, и что люди тяжело переживают эти замкнутые помещения. Mm -hmm. И что передвигаться надо на машинах. Но многие люди не имеют машин, к сожалению. Поэтому вот этот вариант самоизоляции, когда вы можете сидеть дома, и вам оплачивается ваше сидение дома по возможности. Mm -hmm. И э, если... Ну, скажем так, бизнес связан с не потопаешь, не полопаешь, но здесь тоже государство находит какие-то возможности помочь вам. Но это лучше быть здоровым и бедным. Это прям по новику. Лучше быть здоровым и богатым. Богатым, чем бедным и больным, это правда. И, наверное, и еще вот серия вопросов, я их попыталась объединить в, некую, в некий такой блок, он в завершении, потому что вопросы о масках, было очень много. И основной вопрос, сколько времени можно носить одну маску. И есть соблазн в условиях дефицита масок эм, дезинфицировать повторно маску. Можно ли это делать? Сколько, как, насколько эти маски нужны? И пользуетесь ли вы маской? И в каких случаях? В общем, вот такой вопрос о масках. И других средствах защиты. Там, респираторах и степень защиты этих респираторов. Если говорить о степенях защиты респиратора, то это касается исключительно медицинских работников, где четко прописаны стандартизованные маски с определенными степи, степенями защиты. А если касаться обычного населения, то, конечно же, любая фейс-маска, обычная маска на лицо, она является тем необходимым, скажем так, барьером, преградой, да, как, на всякий случай, если, опять же, Петя Петров просто повернется в вашу сторону и кашляет и тихнет. Mm -hmm. вот. Это все-таки э, инфицирующая доза, будет много меньше, и э, барьерная функция маски сыграет только положительную роль. Mm -hmm. а, что касается масок, ношения на улице, тоже вопрос спорный. И сегодня мы говорим о том, что когда прохладно особенно, да, ношение маски на улице бесполезно. Если вы идете в хорошо по хорошо проветренной улице, например, это не жара, где стоит воздух, да, там народу мало на улице, то маску надевать бесполезно, она совершенно не нужна. И маска, когда вы дышите, образуется конденсат. А вот конденсат как раз, на конденсат как раз вирус может очень хорошо ассорбироваться, собираться. Поэтому маску лучше носить исключительно в местах, когда вы зашли, где есть места общего пользования, где есть люди. Там маска, она вам просто будет необходима. Что касается смены маски, если вы более чем два часа находитесь в помещении, более двух часов, где, где много народу, то, конечно же, маску лучше поменять. Опять же, образуется тот же самый конденсат. И процент все-таки адсорбированных, если вдруг кто-то на вас постоянно кашляет, то да, mm -hmm. надо поменять. Что касается дезинфекции маски, да, использование масок, то здесь работает несколько таких моментов. Проведены исследования, и бактерицидные лампы, они убивают вирус, поэтому маска может быть повторно использована, если она либо термически выше 60 градусов обработана, но, к сожалению, одноразовые маски не выдерживают э, высоких температур. У меня муж попытался тоже прогладить маску, ничего не вышло. Пока мы не заменили, на у нас тоже такие обычные маски, но многоразового пользования. Я просто постирала маску. Вот сейчас. Если хотите, я вам сейчас ее покажу? Да, да конечно, Если покажите, конечно, вариант. всем будет интересно посмотреть. Какой да, маской используется, конечно. Сейчас конечно. покажу. Да, да, да конечно. Угу. Ой, да, интересно. Да, посмотрим, но на самом деле я вот в своем медицинском учреждении я использую респираторы, второй тип, Правильно. потому что... Да, у нас, мы используем такие несколько слойные маски, ага. несколько слоев, вот, и носим, и, приходя домой, мы ее вместе, когда моем руки, мы ее стираем. Вот. Она многослойная, имеет четыре слоя, вот. и э, прекрасно, скажем так, впитывает влагу mm -hmm. и э, естественно ты не так сильно потеешь. Хотя э, современные даже не до конца высохла у меня еще она, э, э, Современные исследования показали, что вообще фланелевые маски, вот такие как у нас, да, они способны все-таки в порах тоже накапливать вирус, и здесь требуется еще и дополнительно утюгом проглаживать, в общем, хорошо mm -hmm. и долго для того, чтобы все-таки этот вирус уничтожить. Mm -hmm. Но сегодня, еще раз повторяю, маска это не... Мы не говорим о стопроцентном, да, какого-то защиты, как медицинские работники должны быть. Mm -hmm. Еще раз повторяю, респираторы должны быть. И сейчас, буквально вчера, Министерство здравоохранения на своем сайте разместило мое обращение как раз к медицинским работникам о том, что, как использовать средства личной гигиены, средства, средства индивидуальной защиты. Именно потому что мы сейчас призываем всех медицинских работников, независимо от того, работаете вы с коронавирусной инфекцией либо не работаете вы с коронавирусной инфекцией, каждый пациент, приходящий к вам в больницу, является потенциальным разносчиком инфекции. Поэтому вы обязательно в порядке должны иметь средства правильной защиты, это распираторы, да, вы знаете, вот не менее, чем э, такого, скажем так, уровня защиты. И все они должны быть сибертизованы. Ой, отлично, обязательно почитаем. Ну, мы, мы используем, но, возможно, будет э, что-то еще, чего мы не знали. И все-таки хорошо, что есть реком, ну, рекомендации, которыми можно... Пользоваться, то есть некая стандартизация вот этих ну там, требований да, к защите врача, потому что врач является объектом, который может быть подвержен инфекции в первую очередь. Мы контактируем с условно больными людьми в том числе. Лена Юрьевна, у нас Инстаграм так устроен, что он дает ровно час. Я хочу, чтобы мы успели попрощаться и поблагодарить вас за очень интересный эфир, за то, что вы к нам присоединились, за тот э, кладе знаний, которыми вы с нами поделились, и было супер интересно, супер здорово. Может быть, что-то я не спросила у вас, может быть, что-то вы хотите сказать нашей аудитории? Вас да, может... я очень хочу сказать прежде всего поблагодарить за такое повышенное внимание, ко мне огромное спасибо. Я всегда рада поделиться своими знаниями, если так можно сказать, готова отвечать на ваши вопросы столько, сколько нужно, потому что знание это переносила, и мы обязательно победим эту инфекцию. Поэтому мое предложение... Давайте мы сделаем целый цикл лекций для того, Давайте. чтобы целый цикл наших встреч, для того, чтобы ответить на все вопросы, которые, да. Глупых вопросов не, не бывает. Поэтому не стесняйтесь, задавайте самые необычные вопросы. Это вы еще очень необычных вопросов не слышали, которые присылают на почту. <связываем> Спасибо, но у нас интеллигентная публика, поэтому задавала такие вопросы, видимо, самые насущные. Они действительно интересны. Я с удовольствием сама. Ты прочитала и поняла, что я не знаю ответов, а мне очень хочется услышать ответы на эти вопросы. Мы не все, к сожалению, успели прочитать, но просто в Инстаграме ровно час. Если этот час заканчивается, он прерывает нас на самом интересном месте. И поэтому лучше завершать так, чтобы мы успели попрощаться, успели поблагодарить, успели сказать друг другу, что мы э, рады видеть нас в бодром здравии, берегите себя, э, не болейте, соблюдайте все правила, личной гигиены. И до новых встреч тогда. Спасибо большое, Елена Юрьевна. Спасибо, Спасибо огромное.